Елена Темникова, российская певица, участница музыкального шоу «Фабрика Звезд 2», экс-солистка группы «Серебро», в составе которой заняла третье место на международном конкурсе «Евровидение-2007». С 2014 года развивает сольную карьеру. Биография Елены Темниковой берет свое начало в провинциальном российском городке Кургане. Девочка росла активно и интересовалась творчеством, занималась в различных детских кружках. Учители не успевали хвалить будущую звезду за ее успехи в учебе. С четырех лет девочка уже интересовалась музыкой и посещала курсы карате. Кроме того, она рисовала и лепила, вышивала и вязала, а также училась играть на скрипке. Эти пристрастия поощряли и поддерживали родители. С детства они учили ребенка самостоятельности, умению брать на себя ответственность и принимать решения. Все это сказалось в будущем, поскольку Елена стала решительным и целеустремленным человеком. Уже взрослая Темникова неоднократно с благодарностью и ностальгией вспоминала в интервью, что именно родители стали для нее тем примером, на который она обращает внимание в течение всей жизни. Пик юного творчества Елены Темниковой состоялся в 10 лет, когда девочка начала выступать и репетировать. На ее счету победы в региональных и всероссийских музыкальных конкурсах, при этом школу она закончила хорошо, а хобби не мешало учебе. В музыкальной школе Елена не доучилась до конца а перешла в вокальную студию. Переломным для девушки стал декабрь 2002 года, когда Елена Темникова заняла первое место на вокальном региональном конкурсе и ее отправили покорять Москву, где Темникова также взяла гран-при. Через несколько месяцев юная певица окончательно перебралась в российскую столицу и планировала поступать в театральное высшее учебное заведение на отделение пиара. Тогда Елена случайно узнала о новом кастинге на популярный проект «Фабрика звезд». Девушка появилась перед жюри в последний день отбора и прошла на шоу. Жизнь Елены Темниковой начала активно развиваться в российской столице, она подписала контракт с продюсером Максом Фадеевым, который к тому же оказался ее земляком. Девушка стала финалисткой проекта «Фабрика звезд 2», но победить ей не удалось. Началась череда шоу-бизнесных событий, фото Елены Темниковой и становятся все более узнаваемыми в интернете и на афишах. Фабричным составом начались гастроли по всей территории страны, после этого ее пригласили поучаствовать в проекте «Последний герой 5». Суперигра. Встреча Елены Темниковой с Максимом Фадеевым стала знаковой для начинающей певицы, ведь именно продюсер предложил ей стать участницей группы «Серебро». Не успел коллектив сформироваться, как уже весной 2007 года состоялась отборочная комиссия, и девушек выбрали представительницами России на главном музыкальном конкурсе «Евровидение-2007». По сути, это было первое выступление группы на международной сцене, Фадеев шел в банк и не проиграл. Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина подарили России третье место, устроив настоящий ажиотаж. Вскоре песни группы стали мегапопулярными. После фурора на Евровидении на девчонок буквально обрушился груз бешеной популярности. В декабре 2009 года в интернете появились слухи, будто Елена Темникова уходит из процветающей группы из-за близких отношений с композитором Артемом Фадеевым, родным братом продюсера группы. Ходили слухи, что продюсер заставляет певицу отказываться от дальнейшего сотрудничества. 30 ноября вызвала фурор на официальном сайте группы «Информация о проведении кастинга и поиске новой вокалистки». Все-таки Елена Темникова осталась в группе, поклонники вздохнули с облегчением. И продолжилась работа над репертуаром коллектива в 2014 году на день всех влюбленных елена темникова написала что уже в декабре у нее истекает срок контракта с продюсером максимом фадеевым и она планирует покинуть группу серебро на этот раз информация оказалась правдивой но даты девушка не дождалась уже 15 мая темникова ушла из группы решив посвятить себя семье и сольной карьере Личная жизнь Елены Темниковой часто становилась достоянием общественности из-за обсуждаемого романа с композитором Артемом Фадеевым. С неким Алексеем Семеновым певица познакомилась во время проекта «Фабрика звезд» в 2002 году, тогда стрела Амура пронзила сердце парня с первого взгляда. Пара была вместе два года, но бракоразводный процесс состоялся спустя шесть лет после свадьбы. В 2007 году цирковой артист Эдгард Запашный стал новым увлечением певицы, но до ЗАГСа дело не дошло. Встречалась пара недолго. С бизнесменом Дмитрием Сергеевым певица познакомилась во время Олимпиады в Сочи, и уже через несколько месяцев после знакомства влюбленные решили закрепить отношения официально. Свадьба состоялась на Мальдивах в 2014 году. Муж темниковый родом из Новосибирска. Он по образованию юрист, одно время жил в Германии. 27 мая 2015 года Елена и Дмитрий стали родителями, у них родилась дочь Саша. Поклонники певицы верили, что после рождения ребенка Елена Темникова вновь вернется на сцену уже с сольной программой, продолжит радовать новыми клипами и синглами. В браке Елена очень счастлива. Певица не раз признавалась в интервью российским изданиям, что семья для нее – это главное в жизни, а супруг является опорой во всех начинаниях.